Привет! В эфире Универ Ньюса в студии Анастасия Иванова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Председатель постоянного комитета парламента КНР прибыл в Россию. В Казанском федеральном университете впервые вручили премию имени Дмитрия Мэйера. Прошел всероссийский конкурс «Цифровой прорыв». Председатель постоянного комитета парламента КНР прибыл в Россию. Заключительной точкой делового визита лидера парламента стала Казань. Вполне логичным, в связи с этим он посетил Казанский федеральный университет. Все подробности смотрите далее. Делегация Китая во главе с председателем парламента Китайской народной республики господином Ли Джаньшу посетила Казанский федеральный университет. Гости, которых сопровождал председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаммедшин, ознакомились с традициями и историей вуза. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров рассказал гостю о том, каким образом выстраивается работа вуза сегодня. Гости оценили экспозицию музея, после чего направились в императорский зал, а также осмотрели мемориальную аудиторию номер 7. Ректор КФУ Ильшат Гафуров показал, за какими партами, будучи студентами в разные годы, располагались и слушали лекции Лев Толстой и Владимир Ульянов Ленин. Владимир Ленин до сих пор является ключевой фигурой в системе ценностей КНР. Именно поэтому сразу после записи в книге почетных гостей ректор КФУ подарил председателю постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР копию заявления Владимира Ленина для поступления в Казанский университет. Основная цель визита делегации в Казань – расширение межпарламентских связи и укрепления межрегионального вектора сотрудничества двух государств. Валерия Муратова, Ленардо Валетьяров, Александр Юдин, Универньюз. В Казанском федеральном университете впервые вручили премию имени Дмитрия Мейера за выдающиеся достижения в области гражданского права. Премия будет вручаться раз в два года попечительским советам достойным людям, вносящим вклад в юридическую науку и практику. Подробности смотрите в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете впервые вручили премию имени Дмитрия Мейера за выдающиеся достижения в области гражданского права. Премию получил государственный деятель Павел Крашениников из рук Ильдара Халикова, члена попечительского совета и юридического факультета Казанского федерального университета. Кроме этого, премия посмертно была присуждена доктору юридических наук Михаилу Челышеву. Конференция посвящена 200-летию Дмитрия Ивановича Мейера. Я давно занимаюсь историей Дмитрия Ивановича и его работами, поэтому, собственно говоря, я считаю, что это отец русского гражданского права, это великий человек, который после знаменитого схода законов Российской империи, ну, в общем-то, перестроил преподавание, науку, практику юридическую и, конечно, это величина мирового масштаба. В честь 200-летия со дня рождения профессора Казанского федерального университета Дмитрия Мейера была учреждена медаль имени Дмитрия Мейера и премия, которая будет раз в два года вручаться попечительским советам. Дмитрий Иванович, выдающийся русский цивилист, основатель Отечественной цивилистической школы и Казанской юридической школы, профессор Казанского университета, который заложил основы юридической науки, развиваемой в Казани по сей день. Уверен, что опыт по возрождению и по вековечению памяти выдающегося русского юриста, профессора Казанского университета Дмитрия Ивановича Мэйра, явится не только новой вехой в развитии нашей цивилистической школы права, но и еще одним шагом на пути становления Казанского федерального университета в качестве Международного научно-образовательного центра в области юриспруденции. Объединяющим мероприятием для юридического сообщества России и зарубежных стран на празднование 215-летия Казанского университета и 200-летия со дня рождения Дмитрия Мейера, стал симпозиум журналов «Вестник гражданского процесса» и «Вестник гражданского права» на тему «Цивилистическое право и процесс. История современного состояния и перспективы развития». Эльвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюз. Учащиеся IT-лицея КФУ участники всероссийского конкурса Цифровой прорыв. Это конкурс для IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики. Проект направлен на выявление талантов и формирование сообщества лидеров в цифровой экономики страны. Более подробно смотрите далее. В Международном выставочном центре «Казань-Экспо» сортовал финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия. Страна возможностей». В нем принимают участие свыше 300 специалистов в области программирования, дизайна и управления проектами из 77 регионов России, в том числе и из Татарстана. В их числе и учащиеся IT-лицея Казанского федерального университета. Мы говорим спасибо, что вот такое знаковое событие для всей нашей страны Проходит в нашей республике. Любой регион, для него большая сеть увидеть таких людей, потому что те задачи, которые стоят перед нашей страной, перед нашими регионами, компаниями, органами госуправления, это цифра. И это можно реализовать только благодаря вот таким продвинутым Молодым людям. А здесь лучшие из лучших. «Цифровой прорыв» – это конкурс для IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики. Проект направлен на выявление талантов и формирование сообщества лидеров цифровой экономики страны. Я приехал на «Цифровой прорыв» для того, чтобы развиваться именно в IT-направлении и получить какой-либо скилл, а также проявить свой скилл, который у меня уже имеется на данный момент. В «Цифровом будет четыре стека. Это олимпиадное программирование, бизнес-трек, робототехника и админтрек, то есть системное, программи... системное администрирование. Лицеистам предстоит пройти этапы двух соревновательных дней – 27 и 28 сентября. А именно четыре трека. Задание направлено на проверку знаний курса школьной информатики. У нас есть огромное количество знаний в робототехнике, в бизнесе. Нас бизнесу также обучают в IT-лице и в программировании, естественно, тоже. Готовились мы около двух-трех месяцев усердной подготовки. Надеюсь, это не пройдет даром и мы победим в этом покатоне Кроме того, в рамках финала для участников будет организована образовательная программа, в которую включены мастер-классы, воркшопы и лекции по 18 направлениям. Публичные выступления, работа в команде, сквозные технологии, построение бизнес-модели и многие другие. Басова, Старейшая турфирма мира Томас Кук объявила о своей ликвидации. Это один из крупнейших туристических холдингов Европы. Подробнее об этом смотрите в следующем сюжете. Старейшая турфирма мира Томас Кук объявила о своей ликвидации. Это один из крупнейших туристических холдингов Европы, созданная на базе британской фирмы, основанная Томас Куком в 1841 году.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 На этом все. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся!